В соответствии с пунктом 6 порядка, утвержденного приказа Минкомсвязи России от 11 августа 2016 года номер 375, в реестровые записи не включаются информация и документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Применяется ли проектно-сметный метод расчета НМЦК при формировании планов информатизации? В соответствии с пунктом 6.1 методических рекомендаций, утвержденных приказами Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года номер 567, проектно-сметный метод применяется для определения НМЦК при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, проведении работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства технического и авторского надзора, указанные выше работы к 242 виду расходов и, соответственно, к мероприятиям по информатизации не относятся, то есть для расчета НМЦК проектно-светный метод не применяется. Надо ли согласовывать объект учета для регистрации объекта фонда в Национальном фонде алгоритмов и программ? В соответствии с пунктом 23 методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, уникальный идентификационный номер объекта учета присваивается Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в случае соответствия сведений об объекте учета, размещенных в системе учета информационных систем,